привет друзья спасибо что смотрите мой канал фартовый коллекционер С сегодняшнего дня есть возможность спонсировать мой канал так как монетизации почти нет почти вся реклама в украине на стопе и чтобы поддержать меня как автора и поучаствовать даже в создании видеороликов вы можете спонсировать мой канал формат есть от 10 гривен в месяц до, до формата патриот когда деньги я передаю в харьков волонтерам все отчеты выставляю в instagram также вы можете вступить в комфортовый клуб коллекционеров здесь у вас будет доступ к закрытому чату и вы можете участвовать в выборе тем для видеороликов и также я передаю вам привет в конце каждого ролика ну например что нужно чтобы спонсировать мой канал Выберу вы выбираете первую вкладку, например, 10 кривен в месяц. Нажимаете «Спонсировать». Вам предлагается заполнить информацию вашей карты. Это все безопасно, так как это происходит на площадке YouTube. Вы заполняете номер карты и нажимаете «Купить данный пакет». Дальше у вас идет подтверждение на вашу систему карточки. Это PrivatBank или, или например, «Монобанк». Возможно, такого и не будет. И вы становитесь участником, спонсором моего канала с дополнительными бонусами. Друзья, буду рад, если вы поддержите. Список бонусов у нас указан в отдельной вкладке. И до встречи. Спасибо всем, кто поддержал мой канал.